Камеры стартуют так, а Poké 2 имеет два вида старта. Один боковой, после прошивки пря прямо сразу на себя и второй быстрый старт вперед. В программе DJI MIMO появилась новая функция, это э, стоп, э, пауза записи. Э, зум цифровой в 4К только двухразовый. В 2.7К уже. Зум уже трехразовый. В 1080 зумирует уже четыре раза цифрового зума. Появилось. После прошивки новый появился hdr hdr видео только в 2 и 7 к и в 1080 до 30 кадров в секунду 50-60 кадров в секунду не поддерживается вот смотрите я включаю видеорежим включаю 4 к 25 кадров в секунду и переключаю hdr и сразу у меня появляется 1080 или 2,7k. И картинка кропается, смотрите. Картинка кропается где-то в 1,7 раза. Вот смотрите, я сейчас. 1,7 раза, да. Вот смотрите. И теперь... Прекращаю в HDR-видео, и картинка остается такая же. 2.7K с увлечением на 1.7 в программе MIMO. HDR 2.7 25 кадров в секунду. HDR 2.7 25 кадров в секунду HDR 2.7 25 кадров в секунду 4K 25 кадров чтобы сравнить HDR и без HDR 2.7 25 кадров в секунду 1080, чтобы сравнить HDR. На, увеличено на 1.7. 1080, HDR. Появилась новая функция Glamour, но она работает только Full HD 1080. И вот, пожалуйста, смотрите, как можно менять при этой функции теперь мы ее отключим совсем раздувает щеки, увеличивает глаза и вот авто и отключена. И полностью кастомизирована глаза. как типа щеки. Микрофон этот беспроводной работает так, как и, и кнопка дистанционного управления стартом записи. уже нельзя после обновления на камере появилась функция паузы на самой кнопке видите recording post и обратно нажимаем и задерживаю и опять на паузе файл остается не разрезанным на куски и коротким выключается запись на камере есть функция слежения за лицом называется face tracking это когда вы в селфи моде пожалуйста но она не работ она не работает в 4к 60 кадров в секунду она работает только 50 кадров в секунду и, и ниже до новой прошивки эта функция работала только до 4К 25 кадров в секунду 2.760 тоже работает как видите осталось только что не работает в 4К и 60 кадров в секунду Видите. после обновления на камере появилась новая функция трекинг за лицом, но еще и заодно можно и отвести сторону э, по правилам третей. Смотрите, я включаю запись и вот э, первый покет раньше было постоянно брал по центру. И что удивительно, сегодня увидел, что первый покет. Тоже смотрите я ставлю в эту сторону. И он тречет за лицом. И я нажимаю запись. И вот камера удерживает меня в этом углу. Примерно раньше было, центровалась по центру. Вот примерно так раньше было. А теперь можно уже и... Вот видите. Не знаю как она появилась. Камера не обновлялась, но появилась такая. Эмоция. Osmo один без ширика. Дистанция до стены 1 метр. Ставим ширик от Frivela выглядит вот так, по бокам такие размытия немножко, по центру вроде все нормально в резкости и снимаем опять и ставим ширик от второго покета и центруем и вот выглядит картинка так, шириком от второго покета. Это уже считается как оригинальный GIEFский ширик. Покет 2 1 метр до стены. В том же месте, где и первый покет стоял. И теперь расстояние до стены 1 метр ровно. И надеваем ширик от Fivella. Прилип хорошо. Еще центруем. Вот так выглядит картинка по бокам шириком от привела на втором покете снимаем ставим ширик от второго покета, центруем и вот так вот выглядит картинка, теперь уже цифры 0.75 и 15 миллиметров уже э, как бы предназначены для этой связки камеры вот так выглядит картинка, один метр от DJI, оригинальный, что было в комплекте. И теперь снимаем. На обеих камерах поставлена Follow Mode, и вот я, когда буду вот так наклонять или крутить, обе камеры должны примерно одинаково крутиться. Сейчас я центрую камеры, раз два, раз два, и вот. Примерно так камеры работают. На Osmo Pocket 1 дисторсии поменьше, на Pocket 2 дисторсии будет немножко побольше, так как линза намного шире и если не сравнивать, то, конечно, все будет нормально, все будет красиво, но если сравнивать картинку, то сразу видно эффект бочки. А так, более-менее, ничего критического я не вижу. И вот камера вперед. Второй попить немножко отстал центрую и вот примерно вот вот так вот выглядит и раз два три и раз на селфи мод вот на вытянутой руке вот картинка такая я специально не брился чтобы э, в картинке можно разглядеть детали на лице на лице и вот вот так вот выглядит картинка на обеих камерах на вытянутой руке. Раз, два, три. Раз, два, три. А тут только один раз надо нажимать. Этот джойстик от первого он подходит и на второй покет. С ним немножко удобнее, но, но поменяли Кнопки местами, так что Я уже теперь не помню Все ли отрабатывает отлично или нет И вот Такую красоту увидел Хочу заснять Тут бы надо вечером приехать Сделать панораму. 180. Еще раз. одна панорама 180 и три на 3. Ставлю 64 мегапикселя на Osmo Pocket 2, точнее на Поке 2, Но не знаю на панораме, какие там будут склеиваться. И теперь сделаем фотографию. И второй. Раз, два. И... Еще раз проводочка. немножко отстает гимбал, но приближается примерно в то же место и еще раз э, обратите внимание на размытие фона сзади, как я говорил в прошлом видео я думаю что осмокопер первый будет размывать лучше чем чем осмокопер второй, ну а теперь уже вы можете сами убедиться, был я прав или, или не прав. Вот на вытянутой руке обе камеры. И вот так размывается фон сзади. На которой камере лучше я даже не знаю. Но, но вот так вот размывается фон. И картинка на обеих камерах без... Без всякой обработки выглядит вот так вот. И вот теперь на втором покете я надел ширик. И вот картинка выглядит вот так вот. На первый уже не буду надевать, так как в основном обзор для второго покета. Вот картинка выглядит вот так вот. На вытянутой руке камера. И сейчас сниму ширик. И вот настолько wide angle lens removed и обратно ставлю вот настолько картинка меняется не очень-то много практически процентов 15 где-то вот так вот я yeah, thank you давай <laughs> yeah. no Полицейские поинтересовались, что я делаю. Я сказал, что тестирую камеру, не сказал, что будут ложить YouTube. Они как бы охраняют этот, этот район Canary ворф и присматривают за всем, за что творится здесь. Вот так вот. И теперь попробую сделать зум. И... очень быстро замерз два раза и теперь два к специально для Саши чуть не забыл Саша прости меня но Вспомнил, так что плюс мою карму засчитай. 2.7 к, 25 кадров в секунду. Очень холодно, руки трясутся. Если тряска будет, это мои руки дрожат. 2.7 к, 25 кадров в секунду видео буду выкладывать 4К но картинка вот такая и теперь Full HD с того же с той же локации 1080 25 кадров в секунду 2.7 к в тоннеле таком камеры на себя повернул вот так вот и под себя 2.7 25 кадров в секунду И 2,7к на себя. И вот задний фон вот такой вот. осмопокет Pocket 1 э, трякает за лицом. А Osmo Pocket 2 надо заставлять это делать капом по экранчику. Не знаю, почему так, но, но есть как есть. Я ничего не утаиваю. Все косяки тоже выкладываю. Так что вам будет лучше понять что и как без всяких утаиваний вот такие вот дела 4К 25 кадров в секунду